На лето в Черногорию, наконец, на Кубе Мир. Всем привет! В эфире Универньюз, New а в студии Арина Мухамедшина. Еврокомиссия выделит более миллиона евро на содействие укреплению верховенства права в Черногории и ее подготовку к вступлению в шенгенскую зону. Что это значит для россиян, расскажет Николай Суховский. <музыка> На собрании Еврокомиссии была поднята тема о выделении Черногории 1,3 миллионов евро. Общая цель программы по содействию укрепления Верховенства права является подготовка страны к вступлению в Шенгенскую зону.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 МИР является российской национальной платежной системой, 100% акций которой принадлежат Банку России. На данный момент Россия продолжает диалог с зарубежными странами о расширении приема карт МИР. На Кубе они уже начали работать, но пока только в местных банкоматах. Также прорабатывается возможность использования в торгово-сервисных предприятиях. Эксперты утверждают, что Куба осуществила работу данной платежной системы для привлечения российских туристов. Основной мотив, я так думаю, это привлечение туристов при наличии возможности расплачиваться на кубе картой мир большее количество туристов выберет именно эту страну и что немаловажно для кубинцев люди смогут потратить больше денег естественно что в этих условиях расходы у туристов будут выше а доходы кубинцев тоже будут выше. В настоящее время на сайте Национальной системы платежных карт Российской Федерации информация о странах, в которых принимаются карты МИР, недоступна. Но по данным средств массовой информации, 11 стран уже используют платежную карту. Возможность приема также обговаривается с Ираном, Египтом и Венесуэлой. Да, я думаю, что этот процесс будет постепенно Нарастать. К сожалению, здесь присутствуют две препятствующие этому вещи, поэтому процесс идет очень медленно. Если бы не это, то процесс шел бы гораздо быстрее, и по крайней мере в тех странах, которые традиционно посещают российские туристы, карту МИР бы уже принимали. Препятствием принимать данную платежную систему в других странах, по мнению эксперта, является то, что при эксплуатации могут возникнуть технические проблемы. Также есть опасения вторичных санкций со стороны США и других недружественных стран. Напомним, что национальная платежная система МИР появилась в 2015 году, и выпуск карт на базе национальной платежной системы начался в том же году, в декабре. Корпус Института управления экономикой и финансов – одно из самых загадочных зданий Казанского федерального университета. Чтобы не потеряться в нем, любому первокурснику точно пригодится проводник. Почему в здании несколько блоков и по какому принципу они расположены, расскажет Маргарита Михайлова.